Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем серию видеолекций по теме панические атаки. И первый наш вопрос, что же такое паническая атака? Сразу хочу оговориться, что с паническими атаками я уже работаю несколько лет в рамках курса психотерапии по скайпу, где успешно помогаю своим клиентам от этого избавляться, ну и от других проблем, связанных с тревожными расстройствами. Итак, паническая атака – это один из элементов тревожного расстройства. И если мы говорим о том, что такое паническая атака, то правильнее сказать, чем оно не является. Паническая атака – это не приступ страха. К сожалению, на сегодняшний день в интернете, где бы вы ни забили вопрос, что такое паническая атака, вы найдете примерно одно и то же определение, что это поучительный приступ беспричинного страха и тревоги. Но на самом деле само определение приступа оно неверное. И как раз это определение оно мешает вам избавиться от панической атаки. Потому что паническая атака это не приступ, это процесс. Процесс, который запускается вами. Просто он происходит настолько быстро, что мы не можем четко отследить все этапы этого процесса. Но они есть. И сейчас мы с вами должны определиться четко, что такое паническая атака. Дело в том, что у вас может быть на сегодняшний день две проблемы, и это проблемы разные, хотя вы можете их называть панической атакой. Но давайте определимся. Когда у человека возникает страх или тревога, или есть повышенная тревожность, то он это эмоционально чувствует, и также физически у него возникают симптомы страха в теле. К этим симптомам относятся и сердцебиение, и головокружение, и напряжение, и много других, других симптомов. Но смысл заключается в том, что когда человек испытывает страх, он тут же испытывает и эти симптомы. И ему кажется, что это паническая атака. Так вот, это всего лишь симптомы тревоги и тревога. Тревога и ее симптомы – это не паническая атака. То есть, если у вас просто возникает на что-то страх, например, вы собираетесь пойти на улицу, и у вас возникает страх, что вы заболеете коронавирусом. И у вас тут же возникают симптомы, которые вы чувствуете. Сердце, например, начинает клотиться, или головокружение, или дрожь в теле. Но это все равно уровень тревоги и симптомов. Это панической атакой не является. Следующий же момент. Что является панической атакой? Это как раз процесс, который как бы надстройкой является к тому, что у вас возникла тревога и симптомы. Что происходит? Мы с вами не указали промежуточный момент. Когда человек планирует выйти на улицу, это событие. Когда он это событие воспринимает как опасное, восприятие в этом случае будет, а вдруг заражусь коронавирусом, он испытывает страх. То есть именно ваше восприятие событий провоцирует страх, который вызывает у вас симптомы. На этом цепочка у человека, у кого еще не случались панические атаки, останавливается. Но у того, у кого она случилась когда-то или случаются сейчас, эта цепочка продолжается. Как она продолжается? Сначала у вас возникает событие, вы восприняли его как опасное, возник страх, страх провоцировал симптомы. Следующим этапом вы воспринимаете эти возникшие свои симптомы как опасные, и в этом случае у вас возникает как бы вторичный страх на возникшие симптомы. Теперь посмотрим логику. Возникли симптомы страха, вы их восприняли как опасные и испугались симптомов страха. Страх усилился и усилил симптомы, которых вы испугались. Это привело к еще большему усилению страха и к еще большим усилению симптомов, которых вы снова испугались. И так происходит молниеносно до самого пикового состояния. Вот это и есть паническая атака. Если мы это объединим, в одно определение, то вы должны для себя его четко уяснить. Может быть, для начала оно покажется для вас сложноватым, но лучше вам сразу понять, что это такое. Это позволит вам от этого избавиться. Паническая атака – это процесс нарастания страха, когда человек боится своего состояния, вызванного страхом, и боится этого состояния за одно или несколько последствий. Всего это пять последствий, за которые человек боится своих же симптомов страха в данный момент, что и является панической атакой. Первое последствие. У меня сейчас что-то случится с сердцем. Инфаркт, инсульт, остановка или разрыв сердца. Второе. Это то, что я сейчас упаду в обморок и потеряю сознание. Третье. Это то, что я сейчас задохнусь и умру от удушья. Четвертое. Я сейчас потеряю над собой контроль и сойду с ума. И пятое. Прямо сейчас люди посчитают, что я ненормальный или не в себе. То есть мы можем говорить со стопроцентной уверенностью, что у вас есть панические атаки только в том случае, если у вас возникают симптомы страха в теле, которых вы начинаете бояться. За одно из пяти этих последствий. Бывает так, что вы сразу боитесь за три последствия. Бывает за одно или за два. Не имеет значения. Если хотя бы за одно из пяти этих последствий вы боитесь, но только чтобы это страх был прям ща, что что-то случится, тогда это паническая атака. Итак, давайте мы с вами еще раз пройдемся. Паническая атака – это когда вы начинаете бояться своего состояния, уже вызванного страхом до этого. Страх вызывает симптомы, вы воспринимаете симптомы как опасные, в результате у вас возникает страх на симптомы страха. Вы замечали когда-нибудь, что если вы два зеркала ставите друг перед другом, то получается такой бесконечный туннель, потому что друг об друга все отражается. Вот вы создаете примерно такую же систему, когда вы начинаете бояться симптомов, которые страхом провоцируются и усиливаются. И получается, что вы таким образом ваше состояние молниеносно доводите до пикового. Это и есть паническая атака. Поэтому нельзя сказать, что это беспричинный внезапный непонятный приступ. Это процесс, который вами запускается. Ключевым моментом в этом процессе является ваше собственное восприятие своих симптомов, вызванных страхом. То есть, именно из-за того, что вы воспринимаете свои симптомы страха как опасные, это и приводит к панической атаке. Соответственно, как вообще происходит это в обычной ситуации? У человека на фоне его длительного периода жизни Происходил процесс повышения тревожности Что приводит к тому, что в какой-то момент он страхом на что-то реагирует Когда страхом среагировал, страх тут же провоцирует симптомы страха в теле И потом человек реагирует на сами симптомы, воспринимая их как опасные И появляется вторичный страх на сами симптомы страха И этот страх провоцирует усиление изначальных симптомов от этого еще больше усиливается страх и провоцирует еще больше усиление симптомов. Надеюсь, логику вы уловили. Поэтому ключевым вопросом в том, как возникает паническая атака, является, вы воспринимаете свои симптомы, вызванные страхом, как опасные за одну из пяти этих последствий. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Всем пока.